Всем привет! С вами Афанасий Фиван и рубрика «Основы ММА». Сегодня мы поговорим с вами о выполнении прямых ударов с фронтальной и с боевой стойки. Для начала давайте разберем положение руки при ударе. Ударная часть должна приходиться на указательный и средний палец. Ударив же безымянным либо мизинцем, вы можете сломать их, так как они более слабые. Лучевая кость должна приходиться на указательный палец, для жесткости удара. Исходная позиция, фронтальная стойка, локти опущены. Движение руки осуществляется по прямой, не разводя локти в стороны. Плечо поднимается к подбородку. Удар идет за счет вращения корпуса. При ударе переносим массу тела на левую ногу, слегка проворачивая пятку правой ноги. В продолжение скручивания выпрямляем руку для удара. Следите, чтобы при ударе правой рукой Левая рука оставалась возле головы для защиты. Аналогичные действия выполняются для удара левой рукой. Для нанесения удара передней рукой из боевой стойки нам необходимо сделать шаг передней ногой и перенести на нее вес тела, при этом выпрямив руку. Для выполнения заднего прямого удара нам необходимо выполнить шаг передней ногой вперед и в сторону, носочек развернув вперед для большей устойчивости. В продолжении шага выполняем скручивание и выпрямление руки по аналогии с фронтальной стойкой. Вес тела преимущественно на передней ноге, плечо прикрывает подбородок. Повторим еще раз. Левый прямой. правой прямой. Для отработки данной техники я рекомендую выполнять по 50 ударов каждой рукой, как с фронтальной, так и с боевой стойки. Удобнее всего это делать перед зеркалом. И помните, в спорте количество обязательно перейдет в качество. Всем спасибо! С вами был Афанасьев Иван и канал Fight Range. Тренируйтесь с нами! И подписывайтесь на наш канал.